Тебе удобно? Сима. Сима. Сима. Давай-давай, почти. Ты почти зашла. Давай-давай. Хватит нюхать дверь. Давай, заходи. Сима. Вот, молодец. Смотрите, какая дрессированная. Знакомьтесь. Сима. Убийца, вооруженный острыми Сима. челюстями, которые быстро разделаются с любой добычей. Сима. Прекрасное зрение. Даже мухи недостаточно быстро, чтобы спастись от... Сима. Сима грызет муху, держа ее своими челюстями. Тон! Э, это что за наглость? Давай. Еще все мои вещи тут типа, подерги. Ну, типа так, да. Ну как обычно, еще линейку потереби вот и потом зарядку на бумаге посиди. То есть, только это, ты, главное, ей не вытирайся. Ран А -э -э -э -э -э это не мо. Нет, серьезно, это не мо. Не мо это? Вот вы думаете, что это мо? Это мое думаете, да? А вот фиг. Не мо это. Вс. <ресцепляющий> вы вы ч вообще смотрите? <съя> the heinous gang bangers in cold heat and los santos neighbors get no sleep beefing with anybody competing even police fold deep in a green rag with gold feet blast with the flag on a strap that's so stay in shape hit the gym lift the weights can super cut a big and buff nice and straight you got stats respect weapon skill stamina muscle fat and sex appeal Dickerman's hostile position, 10 penny and Pulaski harass me, cop cars been on our ass the last past week, cause the Dre is for the gangsters, homeboy, hands is the language for the bangers, boy не, не так. Вот это ракурс из одного моего видео. Но лучше его не смотрите. Всем привет, сам Тимас, и опять наш влог. Очередной влог. Не надо. На диване. Ну, с Богом.